Бается, а... я, я не, не туда полетел. Okay. Это тебя все рубят сейчас? Я у. Ой, Ой хей, красная зона, красная. вообще круто, блин. Зона красная, кто. Саня, ну, подожди, за... я такие. По минималке не дал долечиться упал прям на линии. Сейчас будет с линии контролить все эти вот и высадить. Только один раз падет, остальные разы все убивался. Ой. Езжай на фарм делай эмоцию, <свистит> но ну, мы почти в зоне так. Ну все, езжайте за мной, я прям за ним еду. <свистит> <свистит> Сука. Я переверну тебя. Я я это... разворачиваюсь, мы... Перевернулись, От отбой, да? Отбой отбой. Поехали, этих сейчас встретим, кто замок. Yeah. вообще вот да, молодцы. Он. Тихо. В домик. А, а в зону, надо, надо в зону сначала. А, да что, а как stairs? тебя вырубили? Вон он, вон он, поднимите меня. Сад... Самый конченные машины, бусик и вот этот бобик. А вы, кстати, здесь призывали бронированные бобики? Да, сегодня. Он такой бронированный, что ж пипец сейчас они едем? Помощь нужна? Зря тут Сань перед окном прям встал. Первое обновление нормально, второе обновление нормально. Появились читерасты и здесь все. Это какой-то позор? Боливо. Не, гранату. И нормально. Ну да, в принципе. О, все, на... Оттекли. Да, О, машина. Вид... Машина. Вышли, да, заявки, все. А, все. Быстренько. Прожили. А я его не заметил. Он такой крадется ко мне. Засранец, блин. нифига себе, пожалуйста, третий рюкзак заказывал, броню там просил третий, вот я позвонил для тебя да АВИК это проклятие, нахуй. у кого АВИК, того убивают убит, а его просто нафиг этой красной зоной, так, ты где, смотри, вон Недалеко. Блин, не полетел. Ебываю. Сейчас с горы нас встретят там. Да кто нас встретит? Доброжелатели. О, посмотри, как замечательно, Красота а просто. Блядь. Сзади стреляет. Нас обходит. так да, Красота какая, смотри. и твою мать, красотища бежали побежали. побежали. Включай свою харизму и пошел. На минус один. Добивать надо, добивать надо. <кхе> напихал я ему, напихал. Угу угу угу. Зади, зади. Ложись, ложись. <как> Чего я не могу взять? К сожалению. Ух ты. Пец нашему Гелику. Ой, Выходим, Тимеркан. Задейсь машину. Поехали, Погнали. поехали, поехали, поехали, валим, валим. Расстреть этот сейчас. Да, я убил. Че, поедем в трагер, да, в эту зону? Под сон у прям под дворепную вот. Чуть... Да навряд ли там вот, да. Да ладно, па. Б... Как так ты? -то? Я того нос сарапал Я ему отомщу за тебя. У меня двое. А. Пипец. Вон, видишь. Горите, твари. Сейчас будет граната. По-любому. Ну, либо в мои окно. Эй, зона пошла. Они убегают, эй. Все, алло. Пошли. Бежит, бежит. Тихо, тихо, тихо. Как ты меня поднимешь? Да нет, вс. Стрелял, мы бы добежали. Не, я бежал. Что? А зачем туда поехал? А я нормально, я Рэмбо. Джон Рэмбо. Джон Сина. Сина. Рэмбо первая кровь? Там десятая уже пошла, у меня. Езжайте ко мне. Ага. Ага. Хер я попадусь на ваши лодки, мрази. Серега, напугал. Тимеркан. Нет, Тимеркан меня напугал. Один-1, а, тимеркан. Давайте не будем это вступать в бой сейчас. Иди сюда, Саня. В зону беги. Бежим, пока не отстреливай, Серег. Вот только вот сейчас не рач. Все целые. Mm -hmm. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не политесь, не политесь, все нормально. Снавилась. Их надо убивать. Чё бы к этому и надо было быстрый отстрел. Кто дым пкинул? Здесь Они. дым. Там. Положил. Всё. Беж, Всё. Бежим, бежим, бежим, бежим. бежим. Ты один остался, Сань. Да я уже вижу, что я один остался. Миша, у тебя уходить. Тимиркан, тише, тише. Влево ушел. Влево от трупа. Ферли. У забора он бегает. Сюда. Да. Пище, не дадут, да их трое, Тимуркан. Угоняй ихнюю машину. Пока, удачи тебе. Брави, брави. Да нас брат. красная зона убила. <смех> Это твоя красная зона так сильно ударила. Ты красный. А я. Пока, Сань. Пока. Дано, первого. А здесь Дан. Поехали, Дан, давить. Я вообще-то тут Ну, значит, Саню пойдем давить. Да здесь есть одно место хорошее такое, оно не обозначено у нас тут совокупление бабанов началось. Здесь хороший лут. Он разгоняется. Ой, еще. он вообще далеко от всех сторон. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Ага, а чё? один топает? Лечится Он вот Даже не хорошо. понял, что гранат... Прона ты кинул, Саня. Он себе ее кинул. Лечится. Че на канатку бы кинуть ему справа? Тоже ты вот надо настроить частоты, хотя прибавить, чтобы вот тут вот, слышать, блядь. Ну это понятно. Так к тебе едет кто-то? Там там их кто-то раздавил, пролесел. К тебе едут. Чуть-чуть ты его не засадил А, не Этого Собрал и тут окружает его, наверное. Грену. Сейчас машина стреляет. будет руинить. А там Зуазик, у уже стреляет. Грено, грено, грено, грено. Там их двое уже. Забегает один. лечиться на нас, там еще один. Всем goodbye, леди джентльмены Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на канал И всем, всем удачи